Нарезчикам привет Пытаемся вместе с вами разобраться, кто такие ЧВК Редан Потому что я дедушка, мне тяжело И вот я сегодня шел, короче, по улице И прямо возле моего подъезда Три девочки обсуждали какого-то бойчика Который вступил в ЧВК Редан Что-то там, вот это задержание Я вообще не знаю, что это такое Для меня это выглядит, как какая-то позерская новая субкультура Ничего из себя не представляющего Но, возможно, сейчас я изменю свое мнение Посмотрев видос тупизма ЧВК Редан, что это? Смотрим ну, В этом Смотрим. хотелось бы поговорить на тему ЧВК Редан Что это такое? Но сначала небольшая предыстория Все начинается 18 февраля, компания друзей, никакая не ни группировка Одетая в полосатые штаны и толстовки с этим самым пауком Они просто носили такую одежду, не закладывая в это никакого значения И это не являлось какой-то организацией Эти ребята собрались... Отдохнуть. А зачем, если они не являются организацией, называть себя ЧВК? Вы знаете, что такое ЧВК? Частная военная компания, блять Может быть, конечно, их аббревиатура значит что-то другое Но если они прикрываются тем, что ЧВК это, ну, какая-то другая аббревиатура то они же должны прекрасно давать себе отчет, что люди остальные так не подумают. И это уже провокация конкретная. В торговом центре под названием авиапарк, который находится в Москве. Значит, они собираются перекусить. Начали искать стулья, делали это очень долго, что и становится скоро причиной потасовки с другими чуваками. Как стулья находятся, ребята заказывают еду, кто из Макдональдса, кто еще откуда. И вскоре к ним начали подходить какие-то странные типочки. И выпрашивали отдать им стулья, на что ребята отвечали само собой отказом. Все типы пришли в торговый центр вместе с алкоголем. И по словам все того же типа, который участвовал в этом, они собирались усесться за соседний стол и выпивать там. Все-таки, воспользовавшись вероятным моментом, когда ребята из Ридана делали заказ еды, эти странные типочки сняли куртки тех ребят со стульев и забрали их. После один из начал говорить, что вот я сейчас вас всех здесь пили, ашу, всем хана, ну вы поняли. И он это начал говорить не только тем ребятам, которые забрал стулья, а также челам вообще за другими столами. Ребята заказали поесть, возвращаются, видят, что не хватает трех или даже четырех стульев. Они подходят к тем чувачкам и говорят, что давайте вы вернете стулья мирно. Мои ребята, как бы уже пришли, один из них забирает свой стул обратно, потом возвращают остальные, по всей видимости. Проходят где-то Минут 20-30. Они спокойно ели, один чувак из Редана чувствует, как в него прилетает крышка из-под пипа, но они это все игнорируют, как и прочие выпады, которые были в течение этого времени от тех неадекватов. Но а те неадекваты почему он это все рассказывает? Нет бы просто ролик, типа. Почему не демонстрирует это на фоне? Извините, не совсем понятно. А я пришли первоначально со своим пип В центр успели видать его выпить. Ребятам из Редана подходит охранник и спрашивает, почему у них стоят вместе три стола. Давайте, мол, поставим их на место. Ну и значит, тот тип, который первоначально выебался, решил как-то подлезать охраннику и говорит: А давайте я их всех тут раз. И ребята с пауками и полосатыми штанами ему отвечают: Ну давай попробуй как один из Редана рассказывает, они хотели решить все на словах нейтрально. Но и также говорит, что тут Чел начался. Блять, окей, если вот сейчас тупизм рассказывает о том, что это всего лишь друзья в одинаковой одежде, какого ху и мне вот там пишут, что ЧВК изначально никто их так не называл, а почему тогда, ну вот они сами себя вот ну, мы мы Редан, блять какой то мы там ЧВК, как это вообще появилось, кто тогда их так прозвал, причем тогда вот это все, я я, я я не совсем догоняю просто. Но если мне вот э, Чел, который пишет, что их э, никто так не называет, точнее они себя так не называли то так-то откуда это все пошло слишком много выпендриваться этот чел грозящийся всем вокруг настучать все-таки бит первого из чуваков с пауками и понеслось здесь к сожалению я не могу показать полные видосы но вы их сможете посмотреть по ссылке в описании в телеграм канале ЧЗХ 18 также там публикуются свежие видосы связанные с риданом на самом деле в этой ситуации меня удивляет больше всего поведение охраны один из участников также снимал все это на видео и там можно на одном из фрагменте увидеть вроде бы охранника у которого есть бейджик рация ну, охрана это, наверное, охран... охрана не может ничего делать ну я думаю плюс чат если как бы шарите то что охранники это просто челы, которые создают видимость охраны. Они не имеют полномочий кого-то трогать, разъединять, что-то это. Они могут просто прийти и припугнуть тех, кто ну, не знает об этом. На самом деле охранники ничего не делают, абсолютно. Им нельзя. Им прям запрещено вообще трогать людей даже, по-моему. Или если не запрещено трогать, но точно запрещено ввязываться в драке. Охранник все и все, что он сделал, это не попытался разнимать их, а просто сказал что-то по рации и продолжил стоять дальше. Даже прохожие люди сделали больше. По-моему, вот как раз таки прохожие люди могут разнять по своей инициативе. Но охранник из-за своей работы, ну, если он попытается кого-то разнять, то, возможно, ему даже влетит его уволят, типа такой хуйни. Лучше работы по урегулированию ситуации, нежели охранник, который так-то для решения подобной ситуации в торговом центре и нужен, он как бы за это деньги получает. Но я также не могу назвать достойным поведение чуваков из ряда в данной ситуации. Если бы вы продолжили дальше игнорировать того чувака и не отвечать на его выпады в вашу сторону, то он бы дальше также пытался вас просто провоцировать и играть на публику. Не более того, это все, что он и хотел, и ситуация не получилась бы никакого развития естественно если вы начинаете отвечать ему и развиваете тем самым конфликт то это все может закончиться ну как это часто бывает потасовкой. и мне не ясно для чего вам это было нужно вы стулья получили назад и вам никто ничего не сделал за это я бы понял если бы это началось все в моменте когда вы начали возвращать стулья но начинается -то это по итогу из-за каких-то слов лично я в этом вижу точно такое же желание со стороны этих чуваков получить внимание да и судя по роликам которые были опубликованы с той потасовки этих чуваков из так называемого ридана было еще и больше чем оппонентов было понимание что вы везете и значит можно как-то отвечать поймите меня правильно я не оправдываю тех чуваков которые задирали их но если бы эти челы реально не хотели потасовки, то они бы игнорировали все выпады а -а -а. в их сторону. ЧВК их прозвали тролли из инета. Также они говорили, что будут бить всех афников. Афники повелись на троллей из интернета и начали толпой вылавливать реданов. То есть их прозвали ЧВК, не сами эти челы. Тогда кто они, блядь? Окей, okay, окей, okay, давай так э, Кем я, как, как я могу Стать ЧВК Реданом То есть если у них нету никакой там Организации официальной, как я понимаю, никакой группы Никакого чата, это просто Какие-то друзья, которые объединились Тогда какого хуя мне пишут про 350 задержанных, задержанных людей Как это вообще возможно, то есть если ну, Они не являются никаким ЧВК Реданом Сами они себя так не прозывали Это всего лишь друзья, то как э, Вот тогда 350 человек Но. У одного из этих ребят есть свой телеграм-канал и просто посмотрите, что он там публикует. В этот раз мы не стали драться до первого... История повторяется, все начинается с того, что мега... Начали выебываться, доебались до внешки, и т.д. в этот раз мы не стали драться до первого удара. После того, как удар произошел, произошло это. Что думаете, про а После поводу? того, как произошел, произошло это, что думаете по этому поводу? А, то есть это только вы этот раз вы решили просто дождаться морального права. Первый нанесенный удар. Чтобы можно было ответить после и физически. А в другие разы, исходя из написанного, было достаточно слов. Это вот так хотите решать все словами. Просто с каким восхищением это автор пишет, вы поймете, к чему я это. После того, как удар произошел, произошло это, что думаете по этому поводу? Видите, дайте героев, которые справились с несколькими неадекватными. Как думаете, каково это, это быть отбитым? Блять, это вообще пиздец, блять, это, это, это, это что такое, нахуй? Это вот посмотрите вот на этого человека, нахуй. Это пиздец. Дебилоид, блять. Оказаться принятым сотрудниками полиции, так еще и опозориться на пол торгового центра. Все уже на их совести и на их ответственности. Будьте нейтральными со стороны себя. И тогда вы выиграете. А вообще помните, что лучшая драка это, которую вы избежали. Разбрасываясь такими словами, своим же советом автор не следует. Ну, просто он пишет, что на этот раз мы решили не драться до первого удара. То есть раньше было достаточно слов, чтобы драка уже началась. А сейчас автор затирает морали, что лучшая драка это та, которой не было. Оно-то и видно, как ты и твоя компания придерживаются подобных убеждений. Внимание, видать, хотелось настолько. Я не понимаю, нихуя, но, блядь, мне тяжело, извините. Я, мы, скорее всего, будем еще один ролик смотреть, извините меня, как бы, пацаны, я нихуя пока что не понимаю. Не в обиду тупизма, но ролик э, ЧВК Редан, что это, не отвечает на вопрос э, ЧВК Редан, что это. Я не понимаю, нихуя. То есть рассказывает историю и, и зачитывает ТГ канал Чела. Блин, вообще нихуя не понимаю. Видео продолжение с той самой прословки заливается за определенное количество лайков. И даже писал пост. Мол, отправьте, придумал. Да пиздец, вы еще так душите? Пора, может быть, зальют. Ну, получил-то популярности. Топоры многие другие крупные паблики опубликовали. Появился в интернете так называемый ЧВК редан А теперь то что? Сообщение от 26 февраля после популярности. Доброе утро всем! Я вот только ложусь спать и думаю о том, как же жалко, что все до сих пор в мире происходит. Сейчас руки чувствую опустятся. Я не могу взять и бросить ходить в любимых шмотках, чувствуется внутри печаль. Когда ты начинаешь скрывать волосы, которые долго отращивал, вещи, которые носил, и тебе нравились их носить. Пора заканчивать полнаду всем. А начинать, Народ, каким он был. Безать от полученной популярности автор все-таки разочаровался. Вероятно, это совсем не то, что он ожидал. На улице в любимых шмотках ходить стало сложно. Хотя совсем недавно, я напомню, он с гордостью писал о том, как они надавали лишь неадекватам. После еще аналогичной ситуации, и в частности видео с ними публиковал у себя в Телеграме, что на мой взгляд провоцирует последователей заниматься ровно тем же. Хотя автор в открытую призывал становиться участниками данного движения. Ребята, которые из разных городов, пишите в комментарии свои города и присоединяйтесь через ЛС. Связывайтесь, знакомьтесь, создавайте свою команду друзей-пауков. А для чего? Чтобы они все вместе ходили толпами и провоцировали аналогичные твоей ситуации. Ну и что хочу сказать в заключением. Данный чувак, который ничего общего с чувака не имеет, и как один из участников сказал, что назвали так просто по приколу: Редан не борется с проблемой, а лишь создает больше подобных ситуаций. По итогу чувак один из тех, из а какая проблема всё это в шмотках. Мне объясните, какая проблема. В чем проблема? <ф uneirie alongside trailerhistoire> Окей. Они с пауками ходят, Есть быдло! Вау! Проблема мирового масштаба срочно нужно ее решать! Какую проблему? Нашли, блядь, с чем бороться. Я, я, все равно, я нихуя не понимаю. Блядь, ЧВК Редан, ЧВК, частная военная компания Редан. Угу. Прозвали так, их в интернете. А это изначально было просто компания друзей. Вот скажите, вы сами-то верите, то что компания друзей просто по приколу решила купить одинаковый мерч? Ну, типа, сделать одинаковые шмотки с пауком. То есть, это явно не чей-то мерч. То есть, это они свой сделали. Нарисовали, блядь, не знаю, на все майки, нахуй, заказали, паучка купили. я, я ну, тут... Я, я, я не думаю, что это так, типа, работает. С этим пауком ходить по улице не может. А... Это мерч Рейза вроде. Хуйня какая-то. Причем сам же пишет. И это разве такая борьба, что теперь до типов с такой одеждой докапываются еще больше, даже если взять первоначальную ситуацию с неразделенными стульями, это по сути никак не коррелирует с внешним видом, на почве, чего уже и раздули эту так называемую ЧВК Редан. А деятельность этого персонажа про родителя тянет на вот эти статьи. Но ну, это так, слово для автора того телеграм-канала, из которого я и брал сообщение. Поэтому не вздумайте вмешиваться в подобные редану движения, а тех же скиндов это не отличается ничем. И хорошим это все не закончится. Ну видосы с Реданом по ссылке в описании. <смех> блять, просто... Пока что... Пока что я делаю выводы, типа, я был полностью прав. Это какая-то просто хайп-залупа, и просто школьники, блять, смотрят. Ой, паучки, ой, челы-пиздят Вообще хуйня какая-то. Просто какая-то залупа. Просто ебаное новое какое-то движение, и маленькие хомячки... 11 летние долбоебики будут сейчас покупать себе черные шмотки и уговаривать маму: Мама, давай, пожалуйста, покрасим мне волосы в черный цвет. Блять, ну, я не знаю, как, как взрослый человек на полном серьезе может тут, вот, типа, блядь, чувака-ридан, гуглить, блядь, спрашивать у, у стримеров там, что это такое, допустим. Вот как у меня заходит, спрашивают: а что ты думаешь о чувакаре? что я могу думать? Просто, блядь, какие-то пиздюки одеваются в какую-то одежду. Чё-то какой-то там долбоёб начал какие-то посты делать. И что из-за этого? Какую-то хуйню прям раздули дикую. Это пиздец. Что, чувакарит, да? Сколько я спал? У нас теперь субкультуры появляются за пару дней. Короче, недавно, 19 февраля Да, да, вот с этим человеком. блять, буквально 10 секунд ролика прошло. И чел уже озвучил мои мысли. У нас что теперь субкультура появляется за 10 дней? Реально, реально. Вот у меня тот же вопрос. Я в ТЦ авиапарк Это огромный один из самых больших ТЦ-шек. Произошел рядовой случай. Нефоры с виду повзорили со спортиками. Те, что фадики и лысые. Короче, обычные подростки шматихи Хихомори Кая, тоже много да? пауком. Не факт, кстати, что не паль, повзорили с другими обычными подростками. Кто спровоцировал инцидент, особо непонятно. Одни говорят, что их начали прессовать за длинную челку из оверсай-шматью, а другие же начали оправдываться, мол, агрессивные реданы и устроили провокацию. Это в свою очередь запустило волну негодования у обычных людей. Оно и понятно, ты мирно себе гуляешь и видишь махач, ТЦ. СМИ начали форсить историю. Мол, редан это новая Почему? Почему это вообще мне. Субкультура за, за час, реально. Почему люди форсируют субкультуру за час? Блять, да был бы я админом Топора лайф, мне было бы просто стыдно вообще в принципе об этом что-то рассказывать. Националистической направленности а, Муланиш понидают всех подряд. Им глубоко плепать, кто перед ними, обычный человек или какой-нибудь спортик или овнека, особенно раздували тему, что реданы стали угрожать разным национальностям и субкультурам. Хотя кому могут угрожать такие щеглы, еще и с челками. Я если честно. Это реально, они прям, они прям худенькие, маленькие. То есть тут все фотки, что показывают, не знаю, да у меня, у меня рука блять больше, чем у них ляжка. Вы чё? У, Я понимаю. И тут, в общем, началось. Полиция, отлов и самая жесть. Но давайте обо всем по порядку. Короче, если хочешь по все узнать, обобщу. Реданы это бывшие анимешники-теглоты, которые почувствовали почву под ногами и решили встать с колен, да, подпора битчикам. Ну, типа, они устали терпеть. Это, и, это кстати, так и похоже. Реданы называют себя новым поколением. Но вот с чего все началось, и кто был родоначальником этого дыше. Че у них нового, блядь? Что нового в том, что они носят, блядь, дет-инсайдерские шмотки? Сука это это постная хуйня. и кто все-таки дал команду агриться на всех подряд предлагаю разобраться в этом ролике поэтому досматривай до конца как оказалось пабликов с даном огромное множество их наплатили буквально за пару дней многие из которых захайпили совсем недавно за именно в тот момент когда сми стали форсить всю историю с авиапарком многие детишки решили что они новое поколение и стали присоединяться к крыдану наполняя паблики и группы обуз таких пабликов из день составляет до 20 к в сутки в вК и до 50 к в сутки в телеге особенно там где пустят все без цензуры но кто те люди которые приходят и всем понятно что преобладающее большинство это шкаронные подростки от 12 до лет Сами же предприимчивые паблики. Я бы сказал по-другому, тут какие 12-16 лет. Покажите мне здравомыслящего человека, который сейчас будет себе паука вот этого покупать, примыкать к какому-то движению, у которого, в принципе, есть в названии ЧВК, блять. ЧВК, прикинь, тебе нахуй 11 и ты вступаешь в организацию, где есть название ЧВК частная военная компания. Да это ж вообще пиздец. Ну, не знаю, если бы у меня был сын, и он бы такой, блять. Отец, вот он у меня паук, я ЧВК-редановес. Сыка. Нахуй. В дедом, блять. И в какой-то момент стали продавать мир символикой анимешного клан тега из Hunter Хантер, а сами вещи с пауком это коллекция бренда Хигикамора. Это, пр это просто дет инсайдерские шмотки, сука. Nightmore. Вся... Я просто купил это в магазине твое. Вы чё, блять? Теперь у нас шмотки Deat это ЧВК-ридан, то есть. Теперь вот, ну как бы есть два варианта. Вот нравится тебе просто вот этот нейтморский стиль, ты не можешь его носить просто потому, что есть ЧВК Редан, и ты не хочешь, чтобы кто-то ассоциировал тебя вот с этим С этими дубайовыми малолетними. А и вышла эта коллекция аж в 2020 году, то есть расшифровываю. Мы имеем просто символ, который до этого момента ничего не значил, кроме как Глантек и аниме. Это, конечно, радует, но любой символ можно наделить смыслом. Когда-то цифра 88 и 14 не значили ничего, и поднять руку, сделав жест от левой груди к небесному светилу, э, не вызывало никаких вопросов. Да, да и ходить лысым и в берцах тоже как-то всем было плевать. Подумаешь, у мальчика лопет. 15 лет а он еще и дедовы сапоги напялил что в подмышках натерла но судя по скринам и по десятку комментов раньше паблик назывался ЧВК. Ридан, как в ВК, так и в тг что как бы намекает нам на агрессивность комьюнити на сама аббревиатура ЧВК расшифровывается думаю знаете как поэтому вопросов о таком странном выборит название основатель закладывал какой-то глубочайший смысл в это а возможно это был просто детский типа кайповый рофл. но в такое время раскачивать лодку я бы не стал можно и к дну пойти с таким-то названием мне кажется к вам вы не цеплялись если бы вы не представляли эту приписку и немного покопавшись я натыкаюсь на это стример Shadow Race в день потасовки в авиапарке сообщение, что что его берет гордость за Рыдан, и что пора заканчивать эру нутиков анимешников. Звучит, конечно, красиво, но выглядит больше как посыл николая Но человек заплатит. Ведь дело не в поколении, а в мировосприятии и в подготовленности дать ответ. Разве нет? И как оказалось... Не знаю, р... я уже за Шедоу давно какую-то хуйню начал замечать. Я не знаю, как объяснить, но, в принципе, вот слушая его треки, как-то... как-то вот... Началась эта субкультура, опять же, с детенсайдиками Типа шмотки, там, челочки, детенсайдики Это все, ну, типа, имеет какой-то... Это, может быть, и красиво выглядит, в принципе Девочки там есть, которым это нравится, в принципе Но вот именно с Shadow какая-то другая хуйня Что-то я какие-то на него стримы заходил, что-то какие-то фразы такие странные Я даже не знаю сейчас, как объяснить вам, понимаете? Я сейчас с говорю о том, что я даже не смогу полноценно объяснить Но те, кто следил, чуть-чуть, наверное, понимают Рейс просто хотел из Рэдана сделать лейбл в 2023 году, даже набил 13-ту с братишками. На минуточку, музыкальный лейбл, но все пошло по одному месту, и контроль над Рэданом как направлением субкультуры был потерян. Да и изначально вообще не предполагалось, что это станет субкультурой и каким-то движением. Уж тем более ЧВКшкой. Мне почему-то все больше кажется, что Рэданы сами особо не понимают, в чем их смысл и в чем их движение заключается, кроме как в Рэдане есть сила, в Рэдане скала и множество других лозунгов. Кто-то отстаивает права анимешников, кто-то пристает к бомжам и просит передать привет кто-то на коленошмате идет искать спортиков и оффников, чтобы размотать их, и показать превосходство, и все это опять же никем не контролируется. Мне кажется, что в какой-то момент все вышло из-под контроля, и сейчас субкультура Редан это разбитая на субсубкультуры каста, в которой существует множество. Да, это, это просто школьники долбоебы. Нахуй он пытается придумывать, что просто школьцы-долбоёбы которым нехуй заняться. Они ходят по ТЦ, блядь, в каких-то своих шмотках и что-то, блядь, пытаются кому-то доказать все. Тут чё, чё блять, гадать придумывать? Просто пиздюки, просто в шмотках. Они извините, у меня горит, почему этому так много внимания уделяют. Это не, досу, не заслуживает столько внимания. По крайней мере, у меня у обычного человека обывателя сложилось именно так. У меня кофникам больше уважения сейчас, чем к ЧВК Ридану, блять. Вот честно говоря, я не знаю, я я проще пойду, блядь, реально с нормальными полулысыми пацанами пиво попью, чем вот, блядь, с, с вот этим вот с этой хуйней за, за час сделаны блядь, тусоваться. Это пиздец какой-то, извините. Такое мнение. Исправьте меня в комментах, если шарите за эту субкультуру. И вернемся к поэтому Шарить. Вот понимаете, сейчас вот у школьников важно шарить в чем-то. Если ты не шаришь в чем-то, то ты, блядь, значит, ну все как бы. Как бы, ну, блядь, фу, ты не шаришь вот это все. Я думаю, вы замечали. Вы точно там в школе, вы часто вот это услышали. Ты не шаришь за то, ты не шаришь за это. Я искренне понимаю, что это значит. Не шарить за что-то. А скуя я должен шарить за чувака Варна. Как моя жизнь, блядь, на какие проценты, в какую сторону поменяется от того, что шаришь за чувака Ридан или нет, блядь. Вот объясните мне, я, я стану лучше, хуже, не знаю, я денег больше заработаю, у меня, блядь, здоровье улучшится. Что поменяется в моей жизни? От того, шарю я за ЧВК Редан или нет? Нахуя? Для чего? Зачем? Хоть один, одну причину назовите мне, кроме того, чтобы дру, других шкальцов спрашивать, а ты шаришь за ЧВК Редан? И какие-то себе социальные очки среди детского сада получать. Так, okay, все, видео с элементами драк и жестких содержаний я запущу у себя в телеге, прямо сейчас. Ютуб такое не пропустит. Ну так вот, одни из бесцельных последователей Редана столкнулись с агрессией в. Свой сторону не затерпели и заслуженно ответили. Отхватили, конечно причем заслуженно а дальше вы знаете поднялась шумиха сми паблики сообщества в общем все это дало буст Родану, и поначалу это казалось чем-то веселым прирост песоты, узнаваемость гордость но вот они не учли что все может обернуться для них очень плачевно и уже на следующий вечер админ алира дана пустит извинения перед всеми и самое примечательное что указывает следующие слова люди которые сейчас оскорбляют чью-то религию национальность никак не относятся к нашему сообществу а вы уверены ведь как мы поняли бесцельных последователей Редана очень много и создав такое движение ты не можешь за все тысяч пять тысяч и так далее держать ответ и почему ты так уверен что пишет это не кто-то из ваших согласен я должен быть нейтрален в данной истории и вдвойне согласен что ваши комьюнити могли подставить начав допустим написывать в пабликах и комментах разные противозаконные разжигающие межнациональный конфликт вещи но что будет тому доказательством как теперь поверить что это не ты дал такое указание лишь поэтому мне кажется сми и расфорсили эту тему что дошло даже до мизулиной но согласитесь вопросов по вашему комьюнити куда больше чем ответов у меня есть подозрение небольшое что от мизулина это наш спаситель здравого смысла вот к ней можно как угодно относиться к ее там стать Странным заявлением, безусловно, есть. Но, вот, блять, все проблемы наши, которые вот возникают, которые я наблюдаю на своих трансляциях, например, опять же, реклама: казино. Реклама наркотиков от Никоглая. И вот эта вся залупа. Походу, только одна Мизулина сможет, блядь, решить эти проблемы. Только ей есть дело, да реально, блядь, пиздеца в интернете. То есть, да, были немножко тупые какие-то штуки. Хотя, если были тупые, напомните, пожалуйста, что, что конкретно она тупого сделала, что она там заблокировала, может быть. Короче, Никоглая и казино, это я полностью одобряю. Походу, только Мизулина, блядь, спасет нас от вот этого ебанизма. Я без шуток сейчас говорю. Вы для них как Гот и ЭМА в 2000-х годах Да! Я это говорил еще даже до того, как смотрите эти ролики, блять. Это Гот и Эма. В те самые года, только, блять, сделанное за час, нахуй, говно какое-то. А что ж дайте, как бороться? то ли чесноком, то ли Токио Хотел врубать. И сейчас, как вы сами пишете, после лютого националистического спама якобы от вашего имени у вас же начались траблы. Вас пытаются выловить спортики, кавказ, потому что, судя по всему, спамили знатные спамили всем подряд. И из-за этой акции уже есть даже пострадавшие рыданы, которые по одному вылавливают и проводят противоправные действия в 10 против одного, допустим. Забирают шмотки и состригают челки. Ко всему Впрочем, сам Рейс подогревает интерес к данной ситуации, делая посты, конкретно намекая, что он является основателем этого движения. А в Москве же во всех ТЦ, как устроили рейды, полиция в поиске зачинщиков подходит каждому и спрашивает, с какой целью они находятся в ТЦ. И вчера только задержали девять школьников, принадлежащих к рыдану и поиски остальных участников продолжаются. Так что вы себе одним видео так сильно поднапали, что из вас сделали врагов народа и, скорее всего, не дадут спокойно жить. Да и скоро символику паука добавят список запрещенных и все, конец свободному поколению анимешников. Че, снова придется быть теми, кем были? Вот так бывает, ребят, из обычного лейбла превратились во врагов для всех. Что с этим делать? Я понятия не имею. Да, ну, кажется... а, ну, если это правда, то, что они пиздят тупо из-за... Короче, можете мне вот плюс, если да, минус, если нет? Короче, это правда, что они пиздят из-за национальности, из-за просто офника за то, что офники Ну, большинство плюсов. Если это правда, что они пиздят э, только, блядь, из-за каких-то этих штук, это уже априори долбоеба, тут даже разбираться я, я, я тогда потратил сейчас где-то 20 минут, или сколько, 30 минут своей жизни на хуйню. Короче... Вердикт таков, ЧВК Редан это ёбаные, блять, шкальцы, опезданные нахуй-то поголовые, которые, не знаю, не понимали, что делают, делали и не поняли, к чему это привело, Все, носили шмотки, в итоге... Теперь все их долбоебами считают Если вы не считаете вот эту вот хуйню долбоебами Если вы что-то там Вы еблан, извините Мне с вами не о чем разговаривать Мне 22 года, я старик Я блядь, смотрю на вещи никак. как 11-летний пиздюк, который хочет носить какие-то интересные шмоточки